Аэропорт. Плотницкий. Его ребята. Тоже здесь. Народное ополчение. Луганщины. Оно было под украми. Постоянно было под украми. Всегда было под украми. Они сюда зашли, они почти вообще блокировали. Ну вот. Во времена именно Плотницкого здесь он был очищен и освобожден. Было, было. Я уже не говорю, что линия фронта, ребята, если вы помните, когда она проходила. Когда она проходила. Она вот здесь вот была. Над металлистом. Луганск почему разрушили? Ну почему разрушили Луганск? Потому что здесь металлисты-укры сидели. Фашисты сидели и обстреливали Луганск. Это ж они все сделали. И только потом удалось откинуть их вот сюда. По реку Северский Донец. Вот сюда. Вон сейчас смотрите. Еще хотят дальше откинуть. Видите их? Еще дальше хотят откинуть. Но это ребят казаки поработают. Все зависит от работы. И от количества этой группировки. Насколько она будет снабжаться. Решили все-таки видите, отбросить их еще подальше. Сейчас. Но это же было за Украми, вы помните этот момент? Помните Освободили? Освободили В на какая группировка была? Огромнейшая, вот здесь вот на перекрестке Укров было немерено Где они теперь? В небытие Аэропорт то же самое Вы помните, как Новосветловка, Хрящеватая Вот сюда они контроль этот, границы делали Когда это было? Первый гуманитарный груз Он должен был идти из Изварина сюда В итоге поперлись вот сюда через Николаевку Объездными путями в Луганск. Так тогда уже была гуманитарная катастрофа. А укры здесь сидели. Где они сейчас? Вы Матюкнулся бы сейчас. Нету их там? Ну нету. Приобретение? Или нет? Дальше смотрим. Сколько укров, я уже не говорю. Вот осталось там под Красным Лучом, под Миусинском, Моторолой сколько переколбасил. Южные эти всякие котлы. Сколько это все было? Я вам скажу, что на середину июля, вот здесь вот, отсюда, это все было желтым Жовто-блокитным. Они все перлись. Вот именно отсюда они перлися. Они заходили здесь, мимо усор-могилы, которая тоже была Укровская. Тоже. Они все сюда шли. Они заходили через Степановку, Мариновку. Все они вот здесь вот проходили. Застряли здесь, под Меусинском. Возле Атрацита прилипли. Но это было их. Их контроль. амросивка Да наши вообще там никогда не были. Никогда. Только при Захарченко, когда Оплот, вот отсюда, вот, Шахтерска, выпер этих козлов между Торезом, они пытались прорваться, тоже было дело, обстреливали. Вот здесь линия фронта проходила, вот именно вот здесь. Вот трасса, видите, Н-21. А вот чуть-чуть ниже нее, там километр-два, проходила линия фронта. И все. Вот Оплот здесь поработал. И именно Оплот здесь работал. Нормально работали. Нифига себе, куда их отбросили. Танки-то пришли, летающие, с Российской Федерации. Или все-таки Беркуты с Оплотом. Или совместно они сделали. Ну, я же не знаю, я же говорю, я не сижу при разговорах там э, Шойгу там, с Путиным или где там они там разговаривают, как вы говорите, или там батрак обмана э, с Расмусом говорит. Я не знаю. Что там, как, где поросенка. Эта информация. Мне ж общедоступная информация. Я только дружу с памятью и с логикой. А вот с такой информацией, которая поступает там где-то колуарно, я ее не знаю. Ну, я ее не знаю. Что это? Чье это приобретение? Чья это заслуга? Где, как? Ну, не знаю. Нельзя ставить это заслугой там министерства, правильно? Ну нельзя ставить. Ну хорошо, не ставим. Ну кто это сделал? Кто это все провернул? Кто? Если это не Захарченко сделал, то люди выше него, правильно? Ну, люди выше него. А кто люди выше него? Кто-то там считает, что они там из России или где-то еще откуда-то. Правильно, вот кто-то так считает. Ну хорошо, если они это все проворачивали, тогда что, им Захарченко помеха, что ли? Тогда можно на него вообще не обращать внимания. Мозговой. Мозговой сюда шел? Вот именно мозговой здесь, Алексей, Бори... Алексей Борисович вот здесь вот, Ай, стукнулся аж. Я не ставлю таких вопросов лучше. Для меня и тот, и тот хорош. Нельзя так говорить лучше. Ну, я не ставлю таких вопросов, потому что я не люблю разделение. Я не люблю говорить, а кто лучше, негр или белый? А кто лучше, допустим, баскетболист или теннисист? Ну, зачем так говорить? Я не ставлю такие моменты. Просто, допустим, у Алексея Борисовича Он военный очень грамотно в этом плане Я не буду говорить, что там Захарченко в этом плане безграмотный Но вот у Алексея Борисовича настолько дисциплина Собрана у Мозгового Настолько вот идеально вся эта идея поднята И дух э, вот ну От этого его армия, его ополчение только растет Потому что он очень качественно это ставит Вот всю идею, всю смысл Всю вот эту чистоту, всю праведность Вот очень он классно это все делает Классно Но я не знаю, получилось бы у Алексея Борисовича В принципе, разговаривать с какими-нибудь представителями Бехунты Потому что я лично считаю, что, ну, так или иначе, с противоборствующей стороной, дабы избежать каких-либо жертв, если есть возможность переговоров, ну, она должна существовать. Ну, должна и все. Потому что не все возможно решить военным путем. Если бы можно было все решить военным путем и на всех плевать, да, пожалуйста. Ну, вот, допустим, сидят казаки, да, здесь. Ну, я, к примеру, говорю. К примеру, говорю, сидят казаки, да, Волчевский, там, Батя, Дремов сидит, там, э, с Алексеем Борисовичем сидят. Ну, допустим, пусть этот сценарий вы... вы принимайте это как фантастику вот они сидят что там как плотницкий да пошел он захарченко. да плевать нам на захарченко. а ну ребята нам плевать пошли пошли и ликвидировали дебальский котел у вот всех укров взяли и ликвидировали почему этого не происходит или где-нибудь оттеснили еще дальше или забрали бы северодонецкий треугольник я там знаю что ну мало ли что почему этого не происходит или это даже сложнее чем мариуполь почему вот здесь вот просто попасную вытащить этих гадов, которые Первомайск уже разрушили. Просто их вытавить оттуда. Почему этого не происходит? Возникает вопрос следующий тогда. Либо нет сил, либо нет желания. Вопрос вообще в принципе много. Прибеждает. Либо все-таки нужна объединенность, чтобы атаковать вот здесь вот с обоих фронтов. И нужно тогда помощь этим же казакам и этим же с бригады, допустим, призрака. Точно так же, как и помощь отсюда, Беркута, Оплота и Востока. Какой бы там ни был Ходоковский, помощь батальона «Восток» нужна в атаке, да? Был он хороший, плохой, это второе дело. Но они же работали, они же, если инноватую, так и не сдали. На условиях договоренности, на условиях там продажности, предательства, кто как хочет, так и говорит. Для меня любое приобретение в войне – это военная хитрость. Потому что обман для меня – это такая штука, когда, когда ты обманул честного человека и нажился за счет него. Вот это для меня обман. А вот все остальное, когда ты врага надул Это военная хитрость Это даже в мультиках показывают, как какой-нибудь э, Пионер Петя затащил Кащея Обманным путем И прилепил его на магнитик Это военная хитрость Но если человек очень открыто выступает Постоянно, вот правильно во всем Все это делает, открыто Допустим, ну Ну, ребят, э, его очень легко тогда победить Потому что он становится предсказуемым Он просто, ну, это Это не соперник ну, это мое мнение. Что мы здесь потеряли в Донецке? Когда здесь? Линия фронта, вы помните, всегда была. От Старомихайловкой до Александркой. Ну, всегда. Ну, вот два месяца она здесь была. Константинку я вообще не говорю. Я, кстати, и не знаю. Она показывает все время, что она за ополчением. Я вот не знаю. Потому что вот здесь вот возле Маринки тоже постоянная линия фронта проходит. То сюда Укры заходят и лупасят по Донецку. То наши их выбивают. То есть они заходят с разведкой боя, либо с артиллерией отстреливать. Вот именно Маринку. Она из рук в руки переходит. Сегодня она наша, завтра она их. И их она становится, когда они туда вылазят. Но линия фронта вот здесь. Дальше, чем Старомихайловка, они не заходят. Видите, и нету их. Ну что? Что потеряли? Что здесь потеряли? Или вы мне скажете, что Захарченко, допустим, потерял Курахова. Который очень нужен был. Да Захарченко не было, когда Курахова контролировалась ополчением. Вот как раз тогда министром обороны был Игорь Иванович. Вот именно тогда, когда Курахова было под ополчением. И потом, когда Захарченко уже пришел, Курахова уже было не под ополчением. Я не хочу спихивать какие-то заслуги или какие-то потери. Это война, ребята. И не надо спихивать. И говорить, что вот, надо противоставлять. Ну неправильно это. Ну на самом деле неправильно. Но можно спихивать, почему всю Украину во время Великой Отечественной оставили. Все, кто предатель? Да, Сталин предатель. Он оставил всю Украину. Он позволил сделать. Он позволил. Да он не позволил это сделать, оставить всю Украину. Отдать ее и дойти до Ленинграда и в блокаду. Кто виноват в блокаде Ленинграда? Да Сталин виноват. Да при чем здесь Сталин? Он что, виноват был, что Ленинград был в блокаде? Захарченко. Где? В чем? Я просто не вижу. Где, в чем здесь у Захарченко потеря. Вы мне покажите, я пойму, что да, действительно. Если вы мне говорите, что Захарченко оставил Славянск. Ребят, когда Захарченко пришел, Славянск был не, не наш. Вообще не наш. И близко не наш был. Но это для меня не аргумент, что он его оставил. Или он его отдал УКРАМ. Смотрите, линия фронта еще прогнулась немножко. Я вижу все-таки, видите, оплотовцы тоже и здесь наезжают. Вот Трудовское, оно было 3-4 дня назад за Украми. Еще прогнулось. И еще хотят, еще и со Старой Гнатовки хотят их выгнать, видите. Будем смотреть за линией фронта, за изменениями. Ой, сейчас много написали, сейчас прочитаю, момент. Один вопрос. Почему вы думаете, что цель Захарченко и компании именно независимость Новороссии? Захарченко это оплот. Оплод это Ахметов. Ну, это вообще мимо. Захарченко это оплот, да, но оплод это вообще не Ахметов. С чего вы взяли, Ирина? Ну, оплот это не Ахметов. Я бы даже сказал, оплот это даже. Ну, во-первых, у оплота, если вы знаете, корни Харьковские, там есть такой Евгений Жилин, он имеет взаимоотношения с Кернисом, с Гепой. Ну, не с Ахметовым, а именно с Гепой Я бы больше, если оплот кому-то приписывать, то уж точно не Ахметова, А скорее больше Гепе приписывать Хотя, ну, Жилин с ним отстранился Он как бы, у него были взаимоотношения? Да, там разные, много, там и супермаркеты И вот это вот то, что там на 2 мая, в общем, там где и подром, и здание Ну, короче, были отношения, потому что Гепа руководили города, аплод большая организация Бои без правил организовали Конечно, будут, под патронатом проходило это все Ну, да, были такие связи но вот делать, что связи, ну хорошо. А, Ахметов. Я могу сказать, что Ахметов, вот здесь, вот, ребят, так же само говорит, что. Ну, не знаю там. Да тут все Ахметова. Что тут говорить? Тут куда не тыкни, Ахметов. Ага, вот это вот Ахметов. Здесь взял ополченец. Стоит какой-нибудь э, в Новомаринке. Вот здесь вот, или в Тельманово. Стоит ополченец. Ты кто? Я шахтер. Ты где работал? На шахте номер 22. А, это Ахметовская шахта. Значит, ты Ахметовский. Ну, также нельзя. Я что? Я, получается, вообще там Фельдмановский, да, получается, если я на Фельдмана работал. Ну так тоже нельзя говорить, что я его Ничего я не его Колбасит, я ничего не могу сделать вот. А раз мы к карте подошли э, Здесь изменений нет Здесь нет, здесь все хорошо э, Вот здесь вот Прогнулась линия фронта, потому что раньше она возле Новоигнатовки Проходила, видите, ополченцы Немножко еще один населенный пунктик отжали У Укров И все ближе и ближе к Волновахе подбираются Ой, Эльгинку отбили, сюда же Укры заходили Вольгинки бои, здесь линия фронта проходит Вот еще хотят, видите, отжать немножко Отжим Вы говорите, вот отжим Отжим по отношению, это плохо А вот сейчас это что, не отжим? У отжимают территорию, она же типа ими контролируется якобы Отжим по отношению к кому хорошо или плохо? По отношению к врагу, это замечательно У врага нужно забирать все, что ему не принадлежит Потому что враг сюда пришел и захватил это все Незаконно это же наше. Когда ты забираешь свое, это что, плохо, что ли? Это нельзя говорить, что это отжим. А если ты забираешь чужое, то это уже да, это отжим, это плохо. А это наше все. Что здесь? Ну, здесь вот. Надо, конечно, все это вот Курахова, Карловка. Вот сюда вот. Курахова, Карловка. Ну и вот до Авдеевки. Вот это вот надо. Как-то. Но ну, этим занимаются. Генштаб, я думаю, решает. Вот сюда вот надо. Сейчас я выключу все это. Ну и вот Дебальцева. Чернухина под ополчением. И причем, ну, я вот веду переписку, но сейчас не могу вести. Уже два дня я не получаю сведений вообще с Чернухина никаких. Наши ребята там есть, чтобы вы понимали. Именно в Чернухина. Просто там нету либо света, либо они зарядить не могут мобилки, либо, ну, я не знаю. Потому что если бы их не было в Чернухина, они бы давно бы уже отошли бы, где-нибудь зарядились бы, пополнились, сообщили бы. Вот, но там действительно проблема с электроэнергией, наверное, в Чернухина. Оттесняют Хунту, видите. Сколько? Чернухина буквально неделю назад, там меньше, пять дней назад оно было полностью под контролем хунты Пять дней назад, полностью Потом линия фронта, потом бои, потом так далее Потом уже возле Дебальцева там, в северо-восточных регионах, мы же получаем сводки постоянно Уже там бои тоже в северо-восточных регионах Дебальцева идут А с Чернухина хунту выгнали И выгонят остатки, если там есть где-то группировки ну, действительно, посмотрите, сколько группировок есть. Правосеки, гамосеки, ляшкосеки, бенисеки. Сколько их там? Они что, все что ли поросенку подчиняются? Да нет. Их очень много, поэтому одних колбасишь. Эти говорят соседям там, да, мы отступаем, мы там что-то еще. А тут какие-нибудь правосеки, они вообще никому не подчиняются. Попробуй их выгони оттуда. Они ж тем более обязательно как террористы поступают. И с мирным населением, и с инфраструктурой, и с домами. Сложно, но тем не менее выгнали из Чернухина. Ну выгнали же, выгнали. Ну и вот здесь вот еще э, есть. Ой, Стаханов колбасят, да? Попасно где-нибудь или еще где-то. Вот здесь вот еще есть возможность, видите, если это все подтвердится, ну мы посмотрим. Линия фронта может быть перейдет ближе еще к счастью. И тогда вот здесь вот легко будет контролировать. Ну, потому что здесь она коротенькая на самом деле Ребятам нужно какую-нибудь переправу настроить При отходе у них тоже будет возможность, знаете, так э, Сейф такой вот, знаете, сделать Это сохранение Взя Они могут сюда зайти, сохраниться И в крайнем случае вернуться по линии Северского Донца а Отход устроить по каким-нибудь понтончикам Чтобы техника дальше не проходила В общем, это ну, нормальная авантюра Я считаю, что эта операция удастся У народного ополчения Вообще удастся, потому что здесь очень много плюсов. Здесь, вот видите, не надо контролировать, здесь водяные, ну, водные скопления по географическим таким соображениям. Здесь это линия рубеж запасной, куда хунта уже точно не сможет зайти. Потому что хунта пешка дравом же, не передвигается, мы что знаем. Ну какие они там? Они там залазят в БТР, там, набиваются и все, и езут там. Потом БТР открывают, а там мочой воняет. Сыкотные. Ну ладно. В общем, я считаю, что это правильно было бы решение занять. А здесь изменений нет, ну нет и нет.